Здравствуйте, друзья! Рада всех приветствовать, кто решил присоединиться сегодня на прямой эфир. Постепенно внедряем традицию каждое воскресенье в час дня. Буду отвечать на ваши вопросы, помогать по разным темам, ну по факту, по тем услугам, которые мы продаем. Мы – это Центр финансовой культуры. Напомню, что работая в Центр уже 14 лет и занимается обучением финансовой грамотности, как говорится, от А до Я. Рада всех приветствовать, присоединившихся. Я не буду откладывать долгий ящик и приступлю, наверное, сразу же к ответам на вопросы, которые поступили и в директ, и были отмечены под постом. Также постепенно перейду к рассказам тем, которые одержали победу. Последний один из самых таких ярких вопросов, который поступил перед этим эфиром, его можно характеризовать примерно так, что делать с просроченным кредитом, когда банк не идет на уступки. Там ситуация в следующем, что у одного из подписчиков в Сбербанке был кредит, по какой-то причине не получилось оплатить или потеря работы или еще что-то, ну разные жизненные ситуации бывают, и банк не пошел на уступки человеку, не дал ему ни кредит, ни рефинансирование, ничего, и по факту обратился в суд. Естественно, из-за просрочки уже по имеющемуся кредиту человек не смог получить ни рефинансирование, ни какую-либо реструктуризацию в других банках. Ну и отсюда сейчас судебная тяжба, испорченная кредитная история, что делать? На самом деле расстраиваться не надо, честно. Да, случилась неприятность, да, вот произошла такая вот как бы ситуации, что вы не рассчитались. Вот там даже кто-то спасибо говорит мне, пожалуйста. Так вот, не стоит расстраиваться и не стоит, самое главное, не бойтесь судов, не бойтесь. Вообще, если честно, для защиты прав с банками суды это наше все. Потому что банки действительно настолько как-то, знаете, относятся к человеку, просто к конкретному клиенту настолько наплевательски, причем у каждого, у каждого свой, свой, своя манера поведения, но я вот даже, например, общаясь с некоторыми банками, прихожу к выводу, что у них там скрипты такие. Например, в Альфа-банке, если ты станешь, пока ты являешься клиентом в рамках там депозитов, банковских карт, вкладов и все остальное, они там с тобой очень-очень вежливо общаются. Стоит тебе взять кредиты или же как-то иначе проявить себя как заемщик, это какой-то ужас начинается. Я, причем, сама, я кредиты же не брала, кроме ипотеки, я работала именно как юрист, защищающий интересы клиентов. Человек хочет закрыть досрочно кредитную карту, они трубки бросают, не берут, невозможно дозвониться, прям вообще адище был какой то Поэтому... Для того, чтобы бороться одному человеку с банком в суд, это очень хороший инструмент, и не надо и бояться. Что делаем, да? Вот у нас есть просроченный кредит, банк на уступки не идет, что делать? Если банк уже подал в суд, очень хорошо, вы сэкономили на госпошлине, вообще классно. И вам нужно просто заявлять свои требования, то есть подать так называемый встречный иск, или же даже подавая возражение требовать... Требовать об расторжении договора. Если вы потребуете, то есть ваша задача заключается в том, чтобы вы прекратили эти отношения, кредитор-заемщик, зафиксировали сумму долга и зафиксировали сумму процентов, чтобы больше они вообще не капали. Естественно, не забывайте о том, что по гражданскому кодексу у нас физические лица несут ответственность только при наличии вины. Есть такая статья 401 ГК. Что это означает? Это означает, что при той степени заботливости, осмотрительности и при той степени, как это сказать, доброжелательности, можно даже так сформулировать, вы делали все возможное, но у вас не получилось оплатить в срок. А именно поэтому я и говорю, хотя бы по 30 рублей отправляйте, хотя бы по там по 50 рублей отправляйте, показывайте хоть какую-то динамику, это будет, если банк не пошел вам навстречу, не предоставил вам ни рассрочку, ни отсрочку, никакого, никакой реструктуризации, то показывая динамику по кредиту, вы будете в суде доказывать о том, что да я сделал все, что мог, или все, что могла, ну нет у меня денег, ну мама заболела, или родственники заболели, работа лишилась, ну нет денег, ну что я сделаю? И я пытался или пыталась с банком договориться, но они навстречу не пошли. И предъявляем в суде доказательства того, как вы пытались договариваться. Да? То есть, если вы писали заявление, то, пожалуйста, входящие, отказы банка о том, что вы пытались договариваться. И поверьте, в суде это будет расценено очень позитивно. Что вам это даст? Вам это даст снижение неустойки и даже может быть отмену каких-либо штрафов. Потому что ведь не так страшен сам суд с банком, как страшны те вещи, которые они начинают на вас навешивать. Это... И э, нарушение сроков оплаты суммы долга, и нарушение сроков оплаты процентов, и судебные издержки, юристы у нас в банках очень дорогие, там чуть ли не по полтиннику каждый, каждый иск они предъявляют, и приходится еще в суде доказывать о том, что, ну господа, это штатный юрист, вы и так платите эту зарплату, нет никаких у вас судебных издержек, давайте не будем это суда предъявлять, вы и так бы э, несли эти расходы, э, потому что э, вы в штатном расписании этого человека держите. Поэтому начинаем ответные действия, связанные с тем, что зафиксировать сумму долга, зафиксировать сумму процентов и попросить суд установить график платежей. Прям в судебном порядке зафиксировать, что, ну вот сколько я могу платить? Полторы тысячи в месяц. Значит обозначить, что вы будете платить полторы тысячи в месяц. Предоставить, утвердить график по оплате. Бояться судов не следует, а следует наоборот даже, э, как только банк вам отказывает в каких-то ситуациях там с реструктуризацией или с рефинансированием, не стесняться подавать иски самостоятельно и требовать пересмотра условий договора или же, как я сказала, расторжение договора фиксации долга и процентов по нему. Если на вас предъявляют неустойку, доказывать о том, что я без вины виноватый, ссылаться на 401 статью, что я старался, но при той степени заботливости я не смог справиться. У меня непредвиденное обстоятельство. Ну и, соответственно, дальше не бояться судов и добиваться э, правоты там. Надеюсь, я ответила. Так, следующий вопрос, который был. Э, из, исходя из актуальной информации на фондовом рынке, стоит ли инвестировать в ETF в России? Э, менеджеры брокера открытия говорят, что в сравнении с российским рынком, ИТФ выигрышный выглядит облигации, какое ваше мнение? Ну, по сути, там суть вопроса сводится к тому, а вот да, вот я вижу, это вы задавали. Значит, суть вопроса сводится к тому, стоит ли инвестировать в российский ИТФ на московской фондовой бирже, которые продаются, или же нужно там всеми правдами и неправдами добиваться выхода на иностранные площадки? Дело в том, что ИТФ э, – это вообще сам по себе очень хороший инвестиционный инструмент э, для того, чтобы диверсифицировать портфель. Я, те, кто читал мою книгу, э, знают о том, что я пропагандирую э, пассивные инвестиции, да? Где, где вы не пытаетесь угадывать рынок, а где есть максимальная диверсификация. А, кстати, кто читал мою книгу, поставьте там какую-нибудь галочку, чтобы знать. Есть много людей. Если не читали, поставьте ноль, а если читали, поставьте единичку. Ну, так или иначе, хотя бы слышали, может быть. Если слышали, но не читали, то двоечку. Так вот, я всегда говорю о том, что стоит э, э, формировать портфель именно исходя из э, э, диверсификации. Для того, чтобы у вас, ну вот знаете, как это говорится, как, как бы рынок тебя ни повел, какие бы ситуации, перипетии бы не были, вы спокойненько живете своей жизнью, спокойненько продолжаете откладывать, и портфель там живет своей. Потому что... Когда у вас много а, активов, много разных компаний в портфеле акций и облигаций разных компаний, вы, соответственно, а, в большей безопасности находитесь. Когда вы вкладываете в один актив, есть риск потерять. А, <coughs> ну вот. А, и отвечая на вопрос, что делать, а, как, как быть, и вот там брокер советует, а, значит. Первое, что бы хотелось ответить, это о том, что все зависит от вашего портфеля. Вкладывать вам ETF или не вкладывать, это все зависит от вашего портфеля. Если вы стремитесь, ну и максимальная диверсификация, принцип, да, есть она и в электронном варианте есть на Литрес, и в аудио варианте есть на Литрес. Так что смело можете переходить и там покупать. Литрес, кстати, аудио-вариант, это я озвучивала. Вот. И, соответственно, когда вы, переходите, когда вы определяетесь со стратегией своего портфеля, когда вы определяетесь, какое наполнение должно быть в портфеле, то вам уже и не нужно гадать, что туда вкладывать. Потому что вы, по сути, уже сформировали портфель в разных инструментах. Акции и облигации, я имею в виду, да, может быть, золото, фонды. И дальше вы уже просто выбираете между развитыми рынками, развивающимися. И дальше уже внутри каждого фонда вы подбираете, какой у них состав. Вообще само понимание, там, вот эта вот формулировка в вопросе о том, что менеджер брокера говорит, что в сравнении с российским рынком ETF выигрышнее выглядят облигации, она для меня странная. Объясню Почему? Потому что здесь как бы зашита попытка угадать рынок. Никто не знает, как он будет двигаться. Мы можем только с уверенностью утверждать о том, что он будет колебаться. Более того, невозможно, что ну, как бы, что значит выигрышное? Нет такого правила, понимаете? Это опять попытка угадать какую-то доходность, где-то где что-то опередить. А доходность, вот, друзья мои, доходность – это самая главная манипуляция вообще в инвестициях. Потому что, когда вас начинают заманивать, по сути, манипулировать, вам всегда рассказывают о том, что вот здесь доходность будет просто божественна, она будет самая большая. Да кто сказал? Доходность, она зависит не от самого инструмента, она зависит от срока, когда вы вошли, как часто вы вкладывали, как долго вы держали и когда вы вышли. Доходность может быть абсолютно разной у двух одинаковых людей, один вошел, там, я не знаю, в одно время и у него стратегия, там, предположим, на 5 лет, а другой вошел в другое время у него стратегия на 2 года. Даже если они вошли в одно и то же время и они одинаково пополняли свои портфели то есть, тоже день в день, прям то же самое делали да, по одинаковым ценам, все время покупали. Разница будет от того, когда они зафиксируются и выйдут из этого инструмента, ну, то есть фактически продадут его. И доходность нужно фиксировать не в процессе, потому что показать период можно любой. Доходность нужно фиксировать, когда вы уже вот, ну, знаете, определились о том, что все, я выхожу из этих инвестиций. Но ну, вот у меня портфель рассчитан на 20-25 лет, на 25 по большей степени. И я, соответственно, даже не, не парюсь, он там в... Падает, поднимается, волатильность присутствует, но я же вижу, что он отыгрывается. Даже если какие-то происходят перипетии на фондовом рынке, он все равно идет свое, нормально, он живет. И, и, соответственно, если у вас в вашей стратегии есть фонды ETF, сформируйте из российских предложений то, что есть. Если, вы, если у вас стратегия, она как бы долгосрочная, почему нет? Вообще нельзя сравнивать. Разница между российскими ТФ и иностранными, то что на российском э, рынке их меньше, ну ассортимент меньше объективно, состав у них поскуднее объективно, а на иностранных площадках они и побольше, и конкуренции побольше, и комиссии у них э, другие и так далее, то есть там есть из чего выбрать. Брокер уже без разницы, что вы покупаете, ему главное, чтобы вы что-то купили, он за это процент получает и операцию будет рад. Совершенно верно, абсолютно верно, потому что мы должны помнить вот этот вот фильм «Волк с стрит когда там молодой типа Ди Каприо сидит с Мэтью МакКонахи в ресторане, и Мэтью МакКонахи ему рассказывает о том, что главное, чтобы человек не выводил деньги, главное, чтобы он всегда торговал. Пофигу, что у него будет. Это и есть тот самый принцип, по которому живут большинство брокеров. Наша же с вами задача жить своей жизнью и, как это говорится, смотреть на свою стратегию. Я надеюсь, что я ответила человеку. Если что, задавайте в директ, я еще раз попробую объяснить. Так, следующий вопрос, который был, про недвижимость, недвижимость по реновации. А, вообще, мне, конечно, не хватает вводных данных, что конкретно интересно. Давайте я тогда буду отталкиваться от того, как я поняла, то есть человек, видимо, хочет приобрести недвижимость и вот рассматривает варианты, почему бы не приобрести по реновации. Вообще, что это такое? Есть у нас так называемая реконструкция, есть у нас так называемая реновация. Так вот, реновация – это процесс улучшения, при которых не происходит каких-то глубинных изменений у объекта. Реконструкция – это когда происходят прям глубинные изменения у объекта, вплоть до того, что объект может потерять там, первоначальный облик. И даже у него назначение может измениться. Был жилой дом, стал нежилой. Да? Вот так, вплоть до такого. И вот… В любом случае, когда вы выбираете объект недвижимости по той или иной системе, если это не просто стандартная покупка, а вот какая-то или реконструкция, или реновация вас вовлекают, во что-то, в стройку там даже, предположим, где-то так называемые кооперативы или еще что-то всегда считайте расходы, вот, вот, вот всегда, если вы будете оценивать объект недвижимости, ой, извините, забыла звук выключить, если вы будете оценивать объект недвижимости через так называемые идею инвестирования, то вы сможете даже оценить такую потенциальную как доходность по этому объекту, сколько я вложу, как быстро это окупится, а есть ли гарантия того, что мне не понадобится туда еще что-то доливать и так далее? Потому что если на себя физическое лицо берет обязанность как-то реконструировать, это одна история, там могут вылезти и подводные камни с тем, что нужно согласовать у комитета, и что-то еще получить и так далее. А если есть компания, которая занимается этим, а вас просто привлекают в качестве участника, то тогда нужно обязательно внимательно читать документы, чтобы не было, знаете, какой-то такой фразы типа э, э, «в любой момент мы можем изменить стоимость, и вы обязаны будете заплатить в течение пяти дней». То есть, получается, ваша экономика существенно изменится. Вот с этим нужно быть очень внимательным. Я надеюсь, я ответила на вопрос, если будет конкретика, я с радостью еще побеседую на эту тему, потому что нестандартно, интересно обсудить. Так, и еще был очень интересный вопрос, связанный, как использовать негативные эмоции, и перейду, соответственно, к обсуждению разных тем, которые одержали победу. По поводу негативных эмоций, злость, раздражение, недовольство, как их использовать на пользу себе? И у меня второе место заняла, а нет, третье, извините, третье место заняла тема, связанная с эмоциональным интеллектом, как его развивать и как его направить на пользу себе и людям. Я, соответственно, объединю ответ на этот вопрос и сразу чуть-чуть дам про эту тему. А вообще у нас есть онлайн-курс «Энергия время есть всегда», если кому-то интересно познакомиться подробнее, то в топлинке уже привязана ссылка, вы можете там потом перейти после эфира и посмотреть. По сути, этот курс себе сочетает два вопроса, которые нужно решить. Это именно управление эмоциями и тайм-менеджмент, как быть более продуктивным в своей жизни здесь сейчас, не, ну, не откладывать какие-то вещи на потом. Соответственно, сейчас поговорим про эмоции, потом перейдем к тайм-менеджменту и закончим инвестициями. Времени как раз у нас хватит. Так вот, есть такое понятие IQ, и все его знают и слышали, там, его регулярно измеряют и говорят о том, что если человек очень умный, если у него там, IQ выше среднего и так далее, и так далее. Но в последние годы в Штатах, это, наверное, с 90-х годов, стал приобретать, и у нас это последняя такая волна, наверное, лет 5, такое понятие, как IQ или эмоциональный интеллект. А эмоциональный интеллект это не совсем про эмпатию, это не совсем про то, что понимать там, что чувствуют другие, хотя в том числе и про это. В первую очередь он про вас самих, про умение своими эмоциями управлять. Я думаю, что каждый из вас согласится, что бывали в такой ситуации, когда э, кто-то вас, э, так скажем, выдернул, вы, вы, вы продуктивно работали, у вас было хорошее настроение, у вас были планы. И вот вы, там, я не знаю, вышли на кухню, вы, там, все, все у вас было все хорошо, вы проснулись, умылись, там, оделись и планировали этот, э, э, жить и трудиться. А вышли на кухню, и там недовольный супруг супруга или дети вам просто испортили настроение, и вы даже собрать себя не можете, не можете никак поработать. Ну то есть вы все, у вас настроение на полном минусе, вы идете на работу, вам все не нравится там еще в общественном транспорте или на, если вы ездите своей машиной, там еще в пробке вам кто-нибудь добавил негатива и так далее, и так далее. И вот, вот это вот э, состояние эмоциональное, когда вы опустошены на ровном месте, вот эмоциональный интеллект призван с ним м, бороться. Но бороться как? По сути, вы должны собой управлять, вы должны знать свои эмоции, знать свои чувства, вы должны их понимать. И возвращаясь к вопросу, как этим управлять, один из самых таких действий, активных методов, это создание так называемых коробочек эмоций. Что это такое? Вам нужно расписать основные эмоции, которые есть. Не только, предположим, там, грусть, страх, там, злость, гнев, но и там, счастье, радость, там, какой-нибудь нежность или еще что-то. Расписать разные-разные эмоции, чувства. И дальше начать просто выписывать, а как наш, как, как там, предположим, на какой вкус злость? Какого, какой у нее вкус З, у злости? У каждой, у каждой злости свой вкус, у каждого человека будет свой вкус злости. То есть, предположим, злость горькая. А какая она на ощупь, эта злость? Предположим, она отвратительно шершавая. А какая она на запах? Я точно знаю, какая она. На запах она пахнет гнилой старой тряпкой. Знаете, которые обычно в таких в коммуналках или в съемных квартирах лежат под ванной. Особенно, когда ты снимаешь посуточно где-нибудь. Хотя, если ты ездишь куда-то посуточно, то там нормально. А вот если ты снял, и там вот обязательно какая-нибудь такая страшная тряпка вонючая будет валяться. То есть вот у запах соответственно, какая она на вкус, на ощупь, на запах. Разобрались. И вот, и, и вот так мы расписываем все-все-все эмоции. Давайте попробуем расписать радость. Там какая она на... Вы можете, кстати, поучаствовать, принимайте участие, можете расписать, какая у вас радость на вкус, предположим. Я могу честно сказать, у меня радость на вкус это сладкий чай. Черный, горячий, сладкий чай, прям очень горячий, и такое, знаете, прям заваренный-заваренный, потому что я, я не, не, как бы не люблю, я не, не являюсь таким уж человеком, который очень хорошо разбирается в чае, но я помню, когда мы были на Шри-Ланке, там... Был божественный чай совершенно, и я вот стала таким активным фанатом, и я прям всегда вычленяю, такой же или не такой же. Так вот, вот у меня радость это на вкус, она как сладкий черный чай. А у меня радость, она такая плюшево-мягкая, то есть она и плюшевая, и мягкая у нее очень приятная, она очень приятная на ощупь. Она, конечно же, пахнет какой-нибудь сдобой, по-любому, потому что я сладкоежка. У вас может быть какой-то свой, свой запах у радости, поэтому вы можете поделиться и написать, какой у вашей радости запах, вкус и какая она на ощупь. И вот дальше вы э, живете, э, вот, Тим э, Тревел, э, у меня радость малинового вкуса, вот, радость ягодный вкус, искрящаяся, бархатная на ощупь, вот, прекрасно. Э, то есть, друзья, на самом деле не стесняйтесь вот подумать об этом, Объясню почему. Как только вы начинаете размышлять о том, какая на ощупь, какая на вкус, какая там на запах та или иная эмоция, вы не поверите, но вы начнете их ощущать. И если, предположим, вы чувствуете, что вы злитесь очень сильно, вас выбило из колеи, то э, можно сразу же начать вспоминать, а какая, какая радость, вот, э, на какой она вкуса, и представить это вкус. А какой вот она на ощупь, и представить. Можно также э, подумать вид, какой у нее, да, то есть не только представить ее ощупь, но и как она выглядит, там, предположим, э, злость, она может быть в виде, там, кляксы какой-нибудь отвратительной, э, радость, она, наоборот, может быть каким-нибудь зверьком непонятным, пушистым, или какой-нибудь вашей любимой игрушкой из детства, или чем-то еще. То есть, когда вы начинаете каждую эмоцию раскладывать вот по таким эмоциональным коробочкам, вы сразу же обучаетесь не только ими, ну, жонглировать вы и управлять ими, а вы сразу же обучаетесь немножечко себя менять. Эффективен вот не тот человек, который ничего не чувствует, а который умеет быстро переходить из одной эмоции в другую. Вы можете быть тысячу раз очень гневливым человеком, но если вы быстро можете перейти из состояния там, злости, раздражения, гнева в работоспособное, в спокойное состояние, где вам нужны свежие, там, ну, так скажем, свежие мозги, все, вы, вы эффективны. Ведь эмоциональный интеллект – это не про то, что все должны ходить как роботы, ни в коем случае. Эмоциональный интеллект – именно про скорость перехода от одной эмоции к другой. И чем я быстрее это могу сделать, тем я эффективнее в своей жизни. Я могу, например, знаете, я даже пример тут выписала, вот из своей жизни, например, да, то есть я тренирую уже давно, и те, кто следит за моими там, подписками, в курсе о том, что какие там ситуации бывали, ну, в рассылке, в частности, на сайте Финкульт. А, так вот, а, а, как, как это у меня происходит? На сегодняшний момент я, например, могу чувствовать эмоцию, я могу понимать, что это за эмоция, но я могу не знать, почему она произошла со мной. И очень часто такое даже бывает. То есть я чувствую, что я злюсь, но я не понимаю, почему я злюсь. Я уже спускаюсь, как бы, с, там, с, ну, выхожу там из своего кабинета, прихожу в, в, в семью, где там муж, дети там что-то делают, да, и я говорю, я злюсь, и... А, а окружающие, они же могут и помочь. И, и я добавляю, но не могу, понимаю почему. Но я злюсь. Вот прям злюсь и все тут. И муж тут же начинает мне накидывать на варианты. Предположим, он говорит, а, так неудивительно. Вы, вообще-то, барышня, встали там в 7 утра, ушли в свой кабинет, вышли сейчас в полдень, вы не ели, вы только там воду с утра попили, на улице не были, а уже там полдня прошло, может быть, хотя бы передышку сделаешь». Я понимаю о том, что он прав, это же физиология, я просто не отдохнула, мне нужен отдых какой-то элементарный, отсюда у меня ощущение злости, то есть организм мне подсказывает, пора делать передышку. У меня бывает, я бывает увлекаюсь очень, особенно если идет написание какого-то контента или какой-то статьи, меня бывает заносит, меня, я, я теряю счет времени, поэтому очень часто я ставлю даже все напоминалки и будильники, чтобы отдыхать. Точно так же и у вас. Вы злитесь по какой-то причине, вы не понимаете. Можно не разбираться, можно начать представлять эту эмоцию какую-то, в которую вы хотите перейти, там, в, в, в продуктив, ну, там, состояние радости, состояние там спокойствия и так далее. Вспоминайте, как она пахнет, как она выглядит, какая она на ощупь, и постепенно, постепенно вы будете приходить в это чувство. Получается, если ты гневаешься, то превращаешься в шершавую вонючую тряпку. Ну нет, больше не буду злиться, хочу быть теплым желтым солнышком. Это очень такое <смех> интересное сравнение. На самом деле не то, чтобы вы становитесь такой, нет, эмоции же это не мы есть, это просто наши чувства, которые неотъемлемые. Есть я и есть мои чувства, и я как маски их меняю. Просто я могу надеть маску вот такую, могу надеть другую, и все. Вот и меняем маски, надеваем одну, одну за другой. Было на днях, злая как черт, через пять минут успокоилась, ушло то состояние, когда потряхивало сильно, даже голос спокойным стал, и люди хорошие пошли навстречу. Это, кстати, да, уже проверенный факт, что в том состоянии, в котором мы пребываем, так и вокруг нас люди появляются. Но на самом деле... Насколько я знаю, что даже уже с медицинской точки зрения доказано, что гормоны могут настраиваться. То есть люди, живущие в гормональном одном состоянии, могут повторять друг друга гормональное состояние. Поэтому очень важно. А, ну, в общем, эмоциональный интеллект это про умение быстро менять свои состояния для того, чтобы оставаться продуктивным, эмоциональный интеллект про то, чтобы знать, что я чувствую, как я чувствую, почему я чувствую, или даже если я не знаю почему и как, хотя бы уметь перестроиться для того, чтобы э, не было конфликта в семье. Второй момент, вот если отвечать на вопрос, а как же еще можно, ну хорошо, вот коробочки эмоций я создала, как еще можно а, управлять своими эмоциями во благо себе и окружающим? можно попробовать представлять все эмоции в виде какого-то шара, сгустка энергии и так далее. Это немножечко такая эзотерическая практика, когда вам нужно найти несколько секунд, закрыть глаза, расслабиться и представить, где эта эмоция находится и всю-всю всю ее согнать в одно и то же место. И там, предположим, она у вас пульсирует где-то в голове, взять ее и вот во всей этой голове собрать, а потом вывести куда-то в руки, в ноги, как-то ее направить в то, что вам нужно. Вообще, в идеале, когда вы представляете вот какую-то негативную свою эмоцию, если в своем, ну, в каком-то шаре, и дальше вы ее просто начинаете выражать через действие. Упал, отжался, пробежался, при, поприседал, попрыгал, и таким образом прям представляем, как она вот выходит из вас, эта эмоция, это состояние. И, конечно же, если у вас есть какие-то, есть можно как физическую нагрузку перенаправлять, так и можно перенаправлять в умственную нагрузку. А именно, если были какие-то дела, которые нужно было сделать, а они все копятся и копятся и копятся, и когда же им будет конец, вы берете и направляете свою эмоцию, вот ту негативную, которая у вас пришла на ум, прямо на это дело. прям злитесь, но злитесь на это дело. И через злость начинаете его делать. И таким образом будет очень большая эффективность. Я на самом деле действительно справляюсь очень часто с какими-то ну, вот негативами, помимо коробочек эмоций, я еще справляюсь с работой. Я чувствую, что я что-то сержусь или как-то еще. Я прям открываю компьютер, начинаю работать, и меня меня отпускает. Так, переходим к тайм-менеджменту. Эмоции, они же как раз таки связаны очень сильно с нашим временем. И э, второе место в нашем опросе занял э, тайм-менеджмент, как успевать все и даже больше без выгораний физического и эмоционального. А, опять же, если мы с вами научились управлять своими эмоциями, хотя бы распознавать их и знать, как поменять вовремя, то есть чем вот этот вот промежуток между, так скажем, не бывает, тоже такой важный момент, да, не бывает плохих и хороших эмоций. Они все хорошие, потому что они просто часть нас, ну невозможно не чувствовать, и вы же знаете о том, что если человек что-то не ощущает, это даже есть медицинские термины, это болезнями называется, синдромами и так далее. Так вот, когда вы эмоционально развиты, вы умеете быстро переключаться с одной эмоции на другую, и при этом не теряется ваша продуктивность ни в жизни, ни в работе. И для того, чтобы э, успевать все, нам, конечно, эту эмоциональную продуктивность нужно сохранять. Вот мы будем ее сохранять с помощью вот этих коробочек эмоций. А дела, которые накапливаются, их стоит э, планировать. Знаете, как поговорка, да, что разделяю, и властвуй. Всегда все процессы, все задачи нужно планировать и разделять. Как я рекомендую обычно действовать? Опять же, это из материалов тренинга «Энергия и время есть всегда». Опять же, можете ознакомиться, вот по ссылке в топлинке там есть, захотите, можете почитать. А как, как вообще проходит, как, как, с чего надо начать? Все мы живем в социуме, у всех у нас есть свои задачи, личные, семейные и, так скажем, рабочие. Так вот на этой и начинаем разделение. Мы просто блоками разделяем задачи сперва. Это мои задачи, я тут даже выписала. Это мои задачи по работе. Почему я их на первое место вывожу? Потому что благодаря этому вы зарабатываете деньги, все остальные задачи у вас решаются. Да? иначе Если вы не будете зарабатывать, будет очень все, очень все грустно. Поэтому начинаем с задач по работе. Выписали отдельный блок. Второй блок – это задачи, связанные с вашей мужем и женой. Почему спутник идет... Вообще там на втором месте задачи, связанные со мной, да, то есть или даже на первом месте. То есть это то, что касается про меня. Если задачи про меня на первое место, это всякие задачи, связанные со здоровьем, самочувствием и так далее. То есть важно, чтобы вы были здоровы. На втором месте будут задачи про работу. И на третьем месте будут задачи про мужа и жену, про вашего спутника. Потом можно объединить задачи на дом и задачи по детям. В каждом из этих блоков... Вообще вы можете выписать какое угодно количество блоков, я вам просто накидываю варианты. В каждом из этих блоков можно выделить... Вот вы взяли блоки, и дальше вы выписываете все вот задачи сплошняком. Вот эта задача для меня, там не знаю... Сходить, сделать зубы, провериться, там еще что-нибудь, это вот все, что я должен сделать про себя. Задачи по работе с плошником, задачи, связанные с, там, с семьей, с домом, задачи, связанные с детьми. Все, выписали, и дальше мы начинаем их распределять. Распределяем мы их по принципу регулярные и проектные. Проектные или регулярными? Регулярными задачами это называется то, что повторяется. Да? Там, например, нужно ходить проверяться раз в полгода у стоматолога. Вот это регулярная задача. Просто себе в ежедневник записываем, что раз в полгода мы это делаем. нужно там, Какая еще может быть регулярная задача? Нужно оплачивать счета. Это задачи, связанные с бытом, с домом. То есть, каждая, там не знаю... 20 число снять счетчики, отправить их в управляющую компанию или же в эти в компании поставщики там всякие электроэнергия, вода и все остальное. И дальше уже и дальше уже двигаемся в, сторону, двигаемся в сторону проектных задач. То есть, когда мы регулярные задачи везде расписали, то дальше мы расписываем проектные. Регулярными задачами на работе являются совещания, какие-то какие сдачи отчетов и так далее. То есть это все регулярно то, что происходит с какой-то какой периодичностью. По поводу проектных задач. Проектными задачами являются задачи, которые имеют одинаковые этапы. Например, вы, например, вы выбираете подарок мужу, или жене, вы выбираете подарок ребенку, вы выбираете подарок подруге или какому-то другому близкому человеку. Все этапы будут одинаковые. Узнать, что хочет, о чем мечтает, э, сформировать бюджет, посчитать, сколько я могу позволить себе, найти, э, прицениться, заказать, купить, вручить. Да? А, все, это этапы. Будут меняться люди, но этапы будут одинаковые. И в каждом, в каждом блоке, неважно, это блок про вас или блок про работу или про жену, или про там, детей, в каждом блоке будет проектная задача. Этапы будут разными а, и, и люди, но они будут у всех повторяться. То есть меняется только, так, знаете, это если проектную задачу написать вот так горизонтально, вот тут вот этапы будут идти. А вот тут люди будут идти, или название этих проектов, и будет повторяться. Например, в работе проектная задача э, – по -по порядок заключения договора с клиентом, или обслуживания клиента, э, направить ему заявку, получить от него заказ, контролировать предоплату, там заключить договор, этапы расставить те сами, потому что я сейчас генерю их, и вам нужно будет их расставить по приоритетам. А называются клиенты по-разному, там какая-нибудь Ромашка, Василек и, не знаю, пускай колокольчик. И, соответственно, если с клиентом Ромашкой у нас уже идет процесс производства, и мы ожидаем там, доплаты и галочка у нас на этом, то с, процесс, то с клиентом колокольчик, у нас еще только идет процесс обсуждения договора. А с, процесс, с клиентом Василек у нас только мы скинули им коммерческое предложение. Таким образом мы распределили все задачи и все этапы. И когда вы спокойно собой управляете, когда вы видите четкий план, вы структурно все записываете по всем задачам, вот он собственно секрет тайм-менеджмента. И выгорания это не будет, потому что вы должны будете сделать э, все в будни, вы же будете рассчитывать, вы будете выходные оставлять. У нас это проходит в тренинге «Деньги я всегда», третья ступень, предназначение увеличения доходов. Мы там выстраиваем календарный план и там смотрим, но там мы заглядываем в работу, мы там не заглядываем в личную жизнь. Если про личную жизнь какие-то задачи, то вот план мы помогаем выстроить как раз в, в онлайн-курсе «Энергия и время есть всегда». А, и переходим к инвестициям. Я все прям сегодня успеваю, я молодец. Если у вас есть вопросы, вы можете задавать. А я буду себя продолжать хвалить, потому что никто ничего не пишет. Итак, про инвестиции тема заняла первое место: инвестиционные инструменты, надежные ликвидные доходные, доходные особенности, порядок покупки и правила сочетания в портфеле. Начну с определений. Да? Надежными инструментами являются те инструменты, где мы сохраняем свой капитал, но не покрывают они инфляцию зачастую пример яркие самых надежных инструментов это депозиты до миллиона четыреста инфляция не покрывается сто плюс еще вот сейчас налог с 2021 года будет но зато до миллиона четыреста если что-то случится нам вернут второй, второй вид это доход ликвидные инструменты они дают нам доходность над инфляцией или хотя бы вровень с ней. Чем они отличаются? Тем, что они позволяют быстро достать деньги, их поэтому ликвидными в том числе называют, быстро достать деньги из актива. Например, надежным будет недвижимость для сдачи в долгосрочную аренду. Но быстро мы не сможем обменять недвижимость на деньги. То есть, как минимум, мы должны найти покупателя, и сделка будет идти 2 или 3 недели для того, чтобы перешло право собственности, и мы смогли деньги взять из ячейки банковской. Да? А если мы говорим про ликвидные инструменты, то там зачастую, ну вот так, покупка осуществляется быстро. Конечно, яркий пример – это акции облигаций голубых фишек. То есть, это… Практически все фондовые, ну, ну это все акции вот, надежных компаний, облигации надежных компаний, которые продаются на фондовом рынке. Потому что вы можете и быстро поменять на деньги. Это актив, который быстро меняется. Что там, одна кнопка, и у меня уже деньги на счете. Да? И точно так же я могу купить и продать. И, конечно же, в этих инструментах бизнес всегда будет идти вровень цифляции и на дней зарабатывать. Всегда. Вы видите, как повышаются цены в магазинах, вы видите, как повышаются цены на заправках. У нас может не расти с вами зарплата, но у нас будет точно понимание того, как происходит изменение цен. Раньше мы покупали там 100 грамм масла, теперь по 90, по 80 грамм масла стоит. Девяток, десяток яиц превратился в девяток, да? Уже килограмм сахара не продают, а продают по 900 грамм. Не литр молока, а 900 миллилитров. А вот это все наглядные изменения а, как раз-таки ценовой политики для того, чтобы сохранять прибыль над инфляцией. Бизнес всегда будет зарабатывать больше над инфляцией. Поэтому вкладывать как раз-таки в акции и в облигации выгодно, потому что вы не задумываетесь над тем, что а съест инфляция или нет. Вы просто покупаете, а бизнес уже сделает все за вас. Ну и, конечно же, покупая акции облигации и облигации надежных компаний, вы защищаетесь в плане того, что этот бизнес уже крупный, он уже завоевал рынок, ему сложнее уходить с него, его сложнее потеснить, так скажем. Но это не означает, что вы, вложившись в одну компанию, будете всегда в шоколаде, ни в коем случае. Диверсификацию забывать нельзя, а именно распределять. То есть принцип «яйца не должны лежать в одной корзине», он действует во все времена, во всех ситуациях. Ну и, конечно, доходные инструменты, они нам помогают повысить уровень, так скажем, своего потребления. То есть мы вложили свои 100 рублей и хотим вытащить чуть больше. То есть, не, грубо говоря, не те же 100 рублей, которые были над инфляцией, а вот чуть больше для того, чтобы позволить себе больше. Примеры доходных инструментов. Это могут быть акции облигации компаний 2-го, 3 эшелона. Облигации, так называемые, не крупных компаний называют мусорными. Они предлагают огромное количество таких вот купонов, высоких процентов по ним. Но у них и есть высокая вероятность, что они могут обанкротиться. Потому что они молоды, они только-только пришли на рынок. И непонятно, как они будут действовать, как они будут развиваться. Смогут ли они стать в дальнейшем какими-то мастодонтами. Опять же, отсюда и возникает вот как раз-таки одно из направлений в инвестиции, как так называемое IPO, первичное размещение, где люди прям ловят такие компании для того, чтобы схватить, держать и а, зарабатывать. Но это все... Угадывание рынка. Я призываю не заниматься этим, я призываю спокойно сформировать портфели из разных фондов ИТФ и заниматься своим делом, и увеличивать свой профессионализм и свои доходы. Уже то, что осталось, свободные деньги, мы направляем на инвестиции. К сожалению, очень часто инвестиции воспринимаются не как инструмент, там, предположим, как дрель, она нужна во время ремонта, а воспринимаются просто как единственная необходимость в жизни. Нет, а. это все-таки не так. Что может ждать рынок недвижимости? Может ли повториться ситуация после 2008 года? Я, честно говоря, уже не очень помню, что повторилось, что за ситуация была в 2008 году. Я могу только про себя сказать о том, что меня повысили. То есть 2008 меня сделали руководителем юрслужбы, а в 2010-м зам генерального. Там я помню, был принят закон о долевом участии. Расскажите, пожалуйста, что вы имеете в виду. Я попробую ответить, правда. Я уже говорила о том, что с недвижимость, ну, мне кажется, вот в нашей стране она, конечно, перегрета. Дело в том, что очень многие люди пытаются сохранять свои сбережения исключительно в этих объектах, ну, исключительно в объектах недвижимости, потому что это понятный инструмент для большинства населения. А застройщики у нас только этим пользуются. И вообще, так скажем, продавцы объектов, они этим пользуются. Учитывая введение так называемых эскроу счетов, то, что долевка уходит на задний план. Конечно, сейчас цены с, сравняются, да, то есть не будет уже вот этой возможности выгодно купить на котловане для того, чтобы потом ее перепродать. То есть этот рынок инвестиций уйдет, так скажем, в прошлое. Но при этом сами эксперты и говорят о том, что доходности в недвижимости-то нет как таковой уже. То есть там доходность она на уровне депозитов уже вот этих вот там 25% годовых уже невозможно заработать. Елен, вы молодец, как всегда даете конкретику. А миллион четыреста суммарно во всех банках или миллион четыреста в одном? в одном, миллион четыреста в одном застрахован, миллион четыреста в другом застрахован, миллион четыреста в третьем застрахован. Спасибо, Лен, за комплименты, но вы должны понимать о том, что с 21 года вводят налог на депозиты. Если кому-то интересно, у меня там пост был в ленте, напишите, я ссылку скину вам на этот пост. Так, продолжаем про наши инвестиции драгоценные. Да? Я постепенно буду вас все равно так или иначе приучать к той мысли о том, что гнаться за доходностью бессмысленно, гнаться за пытаться угадывать рынок бессмысленно, что нужно... Вы знаете, есть люди единичные, которые умеют анализировать бухгалтерскую финансовую отчетность, которым это не вломак, которым это в кайф, которые прям хотят разбираться и понять, не ворует ли там топ-менеджмент компании, будет ли компания развиваться или она банкротится уже через какое-то время, но это отдельная профессия, это профессиональные трейдеры, которые занимаются этим всю свою жизнь, они на этом зарабатывают. То, что пытаются продать, как бы, так скажем, на свободном рынке, начни инвестировать и зарабатывать там в трейдинге, это, это ложь. Лучше всего заниматься своей жизнью. Вы больше заработаете в том деле, в котором вы профессионал. Если вы, у вас свой бизнес, выстраивайте бизнес-процессы там, ищите какие-то нюансы, которые вам ну, нужно исправить для того, чтобы получить больший доход. Так. Значит, по поводу доходных, по поводу сочетания в портфеле. То есть, вот мы проговорили про определение, да, ликвидные, надежные доходные. Доходные, они чем, собственно, опасны? Они опасны тем, что там я могу потерять свой капитал. То есть, я вложила и потеряла. И вы знаете, с чем я столкнулась в практике своей работы? Дело в том, что мы очень часто, ну и вообще вот люди, да, я не буду кого конкретно там вы, там, нет, мы, Мы люди. Мы очень часто склонны к какому-то такому залипанию некоему. Я сейчас объясню на примере. Человек копит деньги, откладывает у себя на там, банковском счете или под подушкой, прям активно собирает, собирает, собирает. собирает. А, бывает очень сложно ему самому во себя заставить пойти и вложить эти деньги там в какие-то более разумные инструменты. Если он под подушкой, ему говоришь «Ну, направь хотя бы в банке, в депозит». «Да вы что? Нет! Нет!» А если у него в депозите, ты ему говоришь «Так давайте в портфель инвестиционный сформируем и вы направите туда». «Нет!» Но к сожалению, если человек. Но, но потом бывает другая грань. да, То есть я, я вообще до сих пор не поняла, как это происходит, но это случается с одними и теми же людьми. То есть человек начинает понимать о том, что да, инвестиции это хорошо, и я больше теряю, если я не инвестирую. Но при этом, вместо того, чтобы начать разобраться и вкладывать разумно, человек начинает гоняться за той пресловутой доходностью. И он думает не о том, чтобы сохранить свой капитал, я их там откладывал столько времени, это же мой труд и так далее, то есть я их так ценил а он начинает думать, а где бы я, мне их получше разместить и начинает гоняться за доходностью, забывая о том, что там велика вероятность потери и вот этот момент нужно помнить всегда. Вспоминайте о том, что деньги, которые вы направляете в инвестиции, вы их очень долго откладывали, вы их очень долго собирали. Не нужно пытаться с них сразу получить все блага жизни, да, там, со, со своих там, накопленных 200-300 или полумиллиона. Не нужно получить сразу вот этот уровень Моррона Баффета или еще кого-то. Если вы сделаете разумный, диверсифицированный портфель, на долгосрочном промежутке вы будете одерживать победу хотя бы на том факте, что вы сохраните эти деньги. А уже не говоря о том, что бизнес сделает это за вас, и над инфляцией вы заработаете всегда. И, конечно, исходя из этого, я рекомендую составлять портфель, сочетание в портфеле, надежные, ликвидные, и максимум 5-10% доходные, максимум. А у меня, я могу честно сказать, вообще доходных нет. Я настолько жадная, что у меня только надежные и ликвидные инструменты в портфеле. Я сейчас как раз книжечку пишу про финансовую грамотность для женщин. Там есть один типаж, который я с себя списывала. Вот. Поэтому выбирайте, друзья. Но помните о том, что э, в доходных инструментах вы можете потерять. Если вам очень хочется поэкспериментировать, предположим, медики, они очень любят вкладываться в медицинскую отрасль. Я их понимаю, я их поддерживаю, потому что это их направление, им это нравится, они хотят поддержать, э, так скажем, своих коллег. Но я, не, я, но я им говорю о том, что, ребята, пожалуйста, не более 5%, это точечная отрасль, непонятно, что будет дальше. На накопительном счете в банке моя подушка три месяца, поднакоплю и пойду в инвестиции, а эти три месяца как раз будут неприкасаемым в случае необходимости, чтобы в инвестиции не лезать. Правильно. Вот прям, Лена, прям. Все верно. Третья книга? Да. Но я ее считаю даже второй, потому что вот это маленькое финансовое спокойствие. Литрес ее, кстати, так и не выпустил. Там ребята, те, которым я должна отправить, я клянусь, отправить вам на следующей неделе. Жду, когда Литрес выпустит ее для того, чтобы мне избежать этих конфликтов интересов. И я пожалуй, обязательно вам отошлю в подарок. Те, кто одержал победу, у меня там 6 победителей было. Так, что я еще хотела добавить? <клес> так, мои уроки приятно слышать. Друзья мои. Расскажите, есть ли еще вопросы? Потому что, в принципе, я по своему контенту все рассказала, то, что планировала. То есть я вам рассказала про инвестиции и сочетания в портфеле, прояснила, почему я так думаю. Я вам рассказала про эмоции, про тайм-менеджмент, ответила на такие самые яркие вопросы точечные, которые были, как мне показалось. Может быть, я еще что-то забыла? Если я ничего не забыла, то можете мне ставить оценку за сегодняшний эфир, как же, как же человеку результаты без оценки, да? Мне же надо понимать, как меня оценили. Вот, и я буду тогда завершать процесс для того, чтобы эфир сохранился. Ну, как раз я уложилась. Слушайте, а кто-нибудь знает, вот у меня постоянно сердечки, я это еще тот этот, этот, инстаграмщик, у меня постоянно сердечки летают. Это потому что вы мне так лайки ставите или они просто так летают? Пожалуйста спасибо огромное, там куча поцелуйчиков, вот просто они летят и летят, и летят, и летят, я думаю, это системно, или это мне кто-то лайкает меня? <толкнуть> пожалуйста, друзья мои, пожалуйста, все довольны, да? Хорошо, я рада. А, ну что, тогда до следующего воскресенья, традицию, я думаю, будем повторять, по идее, это да, восхищение так выражается, а, да, классно! спасибо я как обычно прекрасно спасибо вот павел только только присоединился павел здравствуйте пожалуйста пожалуйста я очень рада и что вам понравилось ну значит повторюсь эфир сохранится в ленте там все вопросы которые я обещала ну если вам нужен ссылка на там пост или информация про курс, онлайн-курс «Энергия, «Энергия и время есть» всегда, переходите в топ-линк или пишите в директ, я обязательно отвечу. Спасибо вам большое за участие и увидимся в следующее воскресенье. Счастливо!